Задача обучения в этом разделе состоит в том, чтобы понять текущий ландшафт угроз и уязвимостей. Это означает, что вы поймете, какие существуют слабые места в системах, устройствах обработки данных и действиях. Вы поймете угрозы и злоумышленников, которые непосредственно вы и другие люди могут повстречать в интернете. От хакеров до нормативно-правового регулирования шифрования. От наборов эксплойтов до потенциально нежелательных программ и угонщиков браузеров. Все это наполняет ландшафт угроз. Выбор подходящих средств безопасности основан на риске с учетом ландшафта угроз, о котором мы сейчас и поговорим. Меня спрашивали, зачем кому-то делать меня мишенью? Какой смысл хакеру захватывать мой комп или мой аккаунт? Что ж, это хорошие вопросы. Вам нужно понять следующее. В наше время вас порой атакуют даже уже и не люди. Человек лишь написал или даже купил автоматические программы, которые затем спускаются с поводка и начинает охоту на уязвимое программное обеспечение без участия человека, которому даже не нужно напрягаться. Они эффективно разбрасывают огромные сети по всему интернету с целью найти уязвимые объекты. Это означает, что, возможно, мы с вами такие же цели, как и все остальные. Вы станете целью, а может быть уже стали целью, и даже не подозреваете об этом. Например, ваш интернет-мушертизатор наверняка подвергается сканированию на уязвимости буквально каждый день. Я уверен, что вы получаете спам по электронной почте, а в нем сокрыты потенциальные фишинговые атаки, которые пытаются заставить вас загрузить вирус или перейти на сайт с вредоносным программным обеспечением. И вы наверняка посещали веб-сайты, которые подвержены атакам. Либо уже подвергались атакам, либо уже скомпрометированы. Так что мы все потенциальные жертвы и потенциальные цели. Добавок к этому может быть человек или некая организация, которая нацелена конкретно на вас. И это более серьезная тема. У военных это называется продвинутая постоянная угроза или целевая атака, она же APT. Это может быть все что угодно, от, например, вашей бывшей, пытающейся получить доступ к вашей страничке ВКонтакте, до ситуации, когда вы живете в стране, где правят некоторое тоталитарное правительство, и они пытаются следить за всем, что вы делаете. Ваша ситуация будет уникальной для вас. Большинству людей достаточно лишь заниматься своими делами и не попадаться при этом в огромные сети, раскинутые множеством хакерских группировок. Перед вами сейчас мониторинг угроз безопасности от компании Nords, Чем они занимаются? Они преднамеренно настроили уязвимые сервисы, известные как Honeypots, или в переводе «горшочки с медом», для мониторинга поведения хакеров и киберпреступников. Так, чтобы понимать это поведение и узнавать о хакерских новинках и трендах. Это лишь ничтожная малая часть подобных сервисов. Представьте, что это бы отражало все существующие атаки в интернете. Но зачем им прилагать усилия для всего этого? Подобные усилия должны быть оправданы. В общем и целом, мотив для получения доступа к вашему аккаунту, к краже ваших персональных данных, захвата вашего компьютера — это деньги. Лишь в редких случаях мотивы являются политическими или моральными. А в большинстве случаев все это происходит ради всемогущего доллара. Но вы можете подумать, типа, как они монетизируют доступ к моему кампу или моему аккаунту? Что ж, я покажу вам. Согласно отчету McAfee, 445 миллиардов долларов ежедневно исчезают вследствие киберпреступлений. Это равняется примерно 25 триллионам российских рублей. Заниматься криминалом стало выгодно, особенно людям, живущим в сравнительно бедных странах. Здесь вы можете увидеть всевозможные способы использования в ваших компьютерах в интересах киберпреступников. Веб-хостинг, например. Они могут использовать ваш компьютер в качестве веб-сервера. Они будут красть ваш контент. Контент, совершать незаконную хакерскую деятельность, производить email атаки виртуальные товары, они могут продавать виртуальные товары за валюту, угол репутации, речь опять же об аккаунтах, деятельность Ботнет, выводить из строя веб-сайты, шантажировать сайты, данные учетных записей, повторюсь, они могут быть проданы, финансовые реквизиты. Конечно же, они могут быть использованы ради получения денег, а так с целью вымогательства, даже личности. Большая часть торговли с целью получения денег осуществляется при помощи криптовалюты. Биткоин самая популярная в данный момент. Деньги там могут быть получены при помощи полуанонимных трансферов и обналичивания. А вот некоторые примеры того, что происходит, когда они получают доступ к вашей электронной почте и видят в ней определенную ценность. Аспекты, касающиеся вашей приватности, кражи персональной информации и файлов, продажа, перепродажа, много чего. Здесь они могут продавать ваши аккаунты. Некоторые люди заинтересованы в покупке ваших аккаунтов. Они могут использовать их позже для дальнейшего компрометирования, дальнейшего доступа ко всем полезным. Вещам. Например, финансового плана, просто-напросто выводят деньги из аккаунтов, покупают виртуальные товары, спамят из-под вашей почты собирают все ваши контакты и аккаунты в сервисах хранения данных, информацию, связанную с вашей работой и многое, многое другое. mail – это потенциально заманчивая цель, потому что при помощи него можно получить доступ ко многим вашим другим аккаунтам. И это объясняет, почему мы имеем очень активное киберпреступное подполье в интернете. Совершенно очевидно, что нам нужны средства защиты от них. И если у нас есть хоть что-то, представляющее ценность и что надо защищать, пока мы находимся онлайн, этот приведет вас к пониманию и к уменьшению онлайн-рисков до приемлемого уровня при помощи легких в использовании шагов. Я хочу немного подготовить почву с учетом ваших ожиданий насчет того, что такое хорошая безопасность. Позвольте задать вам вопрос, какие существуют три самые важные вещи для того, чтобы быть в безопасности онлайн? Теперь подумайте об этом. Итак. Вы ответили что-нибудь подобное. Антивирус, посещение только известных веб-сайтов, удаление куки-файлов, изменение паролей. Если вы подумали о чем-то из этого, то у меня для вас есть новости. Это далеко не самые лучшие способы защиты себя онлайн. Google выпустил отчет под названием «Никто не может хакнуть мой разум». Сравнение практик безопасности, специалистов и любителей. Исследование было направлено на изучение ответов, данных на этот вопрос специалистами по безопасности и любителями. Этот график – сводная таблица некоторых результатов. К несчастью, здесь огромное расхождение между тем, что любители считают правильным делать для своей защиты, и тем, что реально обеспечивает безопасность. Мы будем рассматривать более эффективные способы оставаться защищенными онлайн на протяжении этого курса. А не те способы, которые обычный человек считает пригодными. Потому что утверждения антивирусных компаний и компаний в сфере безопасности, вероятно, ввели вас в заблуждение. Кибербезопасность находится в состоянии гонки вооружения между наступательными и оборонительными возможностями. И, к сожалению, мы проигрываем это сражение. Как пользователям мы хотим лучших технологий, предоставляющих отличные возможности творить больше. Но чем больше мы имеем, чем больше мы надеемся на это, тем более сложными становятся эти системы. Сложность — это противник безопасности. Откровенно говоря, сложность — это заклятый враг безопасности. И это одна из основных причин, почему мы проигрываем это. Гонку вооружений. Я собираюсь ввести вас в курс дела касаемо багов безопасности и уязвимости и как они влияют на нашу безопасность. Баг в безопасности и уязвимость, собственно говоря, это одно и то же. Это синонимы. И если я говорю баг в безопасности или уязвимость, я имею в виду одно и то же. Баг — это ошибка. Ошибка, которая вписана в программное обеспечение. Источник угрозы, например, хакер, получает возможность эксплуатировать эту ошибку. В качестве примера можно привести баг под названием «Хардблит», о котором вы, возможно, слышали из мейнстримовых новостей. Это баг в OpenSSL, который позволяет дешифровать сетевой трафик, отправляемый на уязвимые сайты. Например, у вас есть интернет-банк. И если бы он был подвержен уязвимости Hardbleed, то при вводе ваших логина и пароля, некий злоумышленник мог бы дешифровать трафик и получить доступ к вашему логину и паролю. Баги в безопасности будут существовать всегда, пока программное обеспечение пишет человек. Возможно, когда-то писать программы будет не человек, а пока что люди склонны ошибаться. И пока именно люди пишут софт, будут существовать и баги в безопасности. Это и неудивительно. Возьмите что-нибудь наподобие операционной системы Windows. Она содержит миллионы строчек кода. Люди склонны к ошибкам. Мы будем допускать ошибки, и будут существовать баги в безопасности. Слева вы можете наблюдать диаграмму, которая представляет ваш компьютер, а справа у нас диаграмма, представляющая интернет. С обеих сторон есть вещи, о которых вы беспокоитесь. Баги в безопасности могут существовать в вашей операционной системе, фирменном программном обеспечении, приложениях, например, в Outlook, ваших медиа медиапроигрывателе, в Adobe Acrobat, в качестве отдельной угрозы, баги могут находиться в вашем браузере или в расширениях и аддонах внутри браузера. Так, например, баг может существовать внутри интернет-эксплорера. Вы посещаете веб-сайт, на котором замещен специальный код. Вы не увидите этот код, и он устанавливает вредоносное программное обеспечение на вашу машину и захватит управление машиной посредством этой уязвимости. Последствиями может быть, например, что злоумышленники решат зашифровать все ваши файлы и станут вымогать у вас выкуп для дешифровки файлов. Так ведут себя программы-вымогатели. Поскольку есть вещи в сети, о которых вы заботитесь, нам нужно рассмотреть баги в безопасности, которые существуют на веб-сайтах и в инфраструктуре интернета. Допустим, вы используете Dropbox, а Доктор Dr. Зло обнаружил баг в этом сервисе, который позволит ему получить доступ к вашим файлам. И шифрование вас не спасет, поскольку Dropbox хранит ключи шифрования, так что у него появляется доступ к вашим файлам. Есть два основных вида багов. Собственно, лучше всего провести различие между ними. И это будут известные и неизвестные баги. Если мы начнем с известных багов, и известных уязвимостей, то для них существуют патчи. И если вы пропатчите вашу систему, подобные баги будут вам не страшны. Несколько позже в этом курсе мы рассмотрим самые лучшие и самые легкие способы патчить весь имеющийся софт, который в этом нуждается. И далее у нас есть неизвестные баги, которые также называются уязвимостями нулевого дня. От подобных багов гораздо труднее защититься, поскольку патч еще не выпущен. Позже мы рассмотрим техники защиты от подобных багов. В индустрии безопасности они известны как компенсирующий контроль. Давайте обсудим эту таблицу. Чтобы вы поближе взглянули на мир киберпреступника, начинающему мелкому хакеру даже не нужно быть сколько-нибудь опытным в наши дни. Он может купить готовый набор эксплойтов. И если вы посмотрите на эту таблицу, то здесь, в верхней строчке, вы увидите различные популярные наборы эксплойтов, которые доступны для покупки. В этом столбце различные уязвимости. Здесь указано, на что они нацелены. Далее их описание. И так как и начинающий мелкий хакер, мы можем посмотреть эту таблицу и решить, какую конкретно уязвимость мы хотели бы использовать. Окей. Okay. Допустим, мы хотим эксплуатировать уязвимость в Internet Explorer. Вот то, что нам нужно. Мы можем использовать вот этот эксплойт. А здесь мы видим, что данный эксплойт позволяет удаленному атакующему исполнять произвольный код при помощи подготовленного веб-сайта на котором пользователям может быть подгружен определенный объект. На самом деле, это означает, что если вы кликнете по ссылке или отправитесь с этого сайта куда-либо еще в браузере Internet Explorer, в котором есть данная уязвимость, то атакующие могут получить контроль над вашей машиной. И если нам не особо хочется покупать набор эксплойтов, вы можете поискать этот эксплойт в сети. Я надеюсь, теперь вы получше представляете, что такое баги в безопасности и уязвимости. Позже в этом курсе мы научимся, как работать с известными и неизвестными уязвимостями. Теперь мы поговорим о текущем ландшафте угроз. Это такой способ называть неприятные вещи, которые имеются где-то там, и о которых нам нужно знать, и быть обеспокоенными. Для начала, хакер, трекер или киберпреступник. То, что вы видите на экране, это активный канал IRC, где продается все, от кредитных карт до вредоносных программ, вирусов, хакерства, как услуги. IRC, если вы не в курсе, это другая часть интернета. Это не сеть, а доступ в нее можно осуществить посредством IRC клиента. Понятие «хакер» в оригинале было положительным термином, который использовался для описания человека, который продолжает искать решение проблемы до того, пока не находят его. Но сегодня распространено понимание того, кто такой хакер, это человек, который делает что-либо нехорошее в интернете или на вашем компьютере. Так что мы будем использовать это слово именно в таком понимании. Есть люди, которые называют себя белыми хакерами. Имеется в виду, что они хакуют во имя добра. В качестве примера можно привести работу, которую выполнял я сам, когда вам платят за попытки компрометации цели. И в индустрии безопасности это называется этичным хакингом, или тестированием на проникновение. Но нас будут волновать черные хакеры. Или вы можете назвать их просто киберпреступниками. Это не мамкины клоуз-хакеры, хакающие ради веселья и признания. Это преступники, пытающиеся сделать деньги на вас и других людях. Есть группы хакеров или преступные организации, которые варьируются по своим размерам от маленьких до больших. Есть слабо связанные группы хакеров, которые прогуливаются по областям Dark веба и не имеют между собой тесных связей, а только лишь связи через сеть или связи схожего морального или политического характера. И есть хакеры-одиночки. Навыки этих людей, этих хакеров, сильно варьируются. Подавляющее большинство хакеров имеют слабые навыки и известны как скрипт-киди потому что все, что они могут делать, это запускать скрипты, написанные кем-то другим. На Навскидку, наверное, 95% хакеров — это скрипт Киди, но вам не следует их недооценивать. Остальные 5% — это опытные и значительно более опасные хакеры. В наши дни опытные хакеры продают свои инструменты — скрипт Киди. Есть даже подпольный рынок, на котором хакерство продается как услуга. Вот почему скрипт могут быть столь же опасными. Если бы эти люди столько же времени тратили на легальный бизнес, то, скорее всего, они бы весьма преуспели. Теперь мы поговорим о вредоносных программах. Вредоносные программы — это общее понятие для всех программ, написанных со злым умыслом. Они могут включать в себя множество различных вещей. Мы рассмотрим некоторые основные виды вредоносных программ, и далее поговорим о тех из них, которым вы должны придавать особо важное значение в наше время. Наверху этого списка микровирусы. Это вирусы, разработанные на макроязыках, например, на VBS. Они обычно платформы независимые. Многие приложения разрешают встраивание микропрограмм в документы, эти программы могут автоматически запускаться во время открытия документа. Это означает, что, например, документы Word или Excel могут иметь встроенные макросы и VBS-скрипты, которые запускают подобные макровирусы. Далее по списку идут стелс-вирусы. Это вирусы, которые скрывают производимые ими изменения в системе. Подобные вирусы пытаются перехватить антивирусное программное обеспечение путем перехвата своих обращений к операционной системе и предоставления ложной и фальшивой информации. Полиморфные вирусы создают различные рабочие копии самих себя. Составные части полиморфного вируса могут различаться при каждом новом заражении что делает очень сложным его прямое обнаружение при помощи сигнатур и антивирусного программного обеспечения. Есть самоискажающиеся вирусы, которые пытаются скрыться от антивирусного ПО путем модификации своего кода таким образом, чтобы он не совпадал с предопределенными сигнатурами из антивирусных баз. Есть боты или зомби, и это фактически группа взломанных устройств под командованием и управлением хакера. Так что, если ваша машина скомпрометирована, она может стать компьютером зомби или частью ботнета. Есть компьютерные черви. Это вирусы, которые попросту распространяются с одной машины на другую и так далее. Есть руткиты. Руткиты — это одни из самых неприятных вредоносных программ, внедряющихся в систему, которые вы только можете заполучить. Обычно они встраиваются в ядро операционной системы. Они могут полностью скрыть свое присутствие от операционной системы. Далее у нас есть руткиты для встроенного ПО. И это самый худший вид из всех остальных. Например, подобное вредоносное ПО может проникнуть в чип с прошивкой вашего жесткого диска. Даже форматирование диска и переустановка операционной системы не поможет справиться с ним. Это вредоносное программное обеспечение уровня разработки АНБ или Центра правительственной связи Великобритании. Все же стоит отметить, что существует обсуждение и материалы о том, как создаются подобные руткиты для встроенного ПО. Так что определенно есть и хакерские группировки, умеющие их создавать. Далее есть кейлогеры. Они регистрируют нажатие клавиш на клавиатуре или мышки. Троянские программы. Трояны — это простые программы, которые имитируют определенный вид деятельности, а на самом деле являются вредоносными. Вы можете загрузить, к примеру, какую-нибудь программу, и она будет работать как заявлено, но в то же время будет осуществлять вредоносные действия за вашей спиной. Далее идут средства удаленного доступа, или рад. Это вредоносные программы, которые запускаются на вашей системе и позволяют злоумышленникам получать удаленный доступ к вашей системе. Они похожи на легальные программы удаленного администрирования. Возможно, вы знакомы с программами типа TeamWeaver. Можно сказать, что это TeamWeaver для хакеров. Это средство для удаленного доступа. Среди популярных сейчас можно выделить HaveX, Alien Spy, Comrade. Их можно купить или скачать бесплатно. Даже несмотря на то, что мы прошлись по всем этим видам вредоносных программ, вам не обязательно разбираться в каждом виде. Вам лишь достаточно знать об их существовании. Я уделю особое внимание наиболее широко распространенным вредоносным программам в настоящее время. И это, во-первых, программы-вымогатели. Формы вредоносного поведения у них обычно проявляются, когда они берут ваш компьютер под свой контроль. Далее втихую скрытно зашифровывают все ваши персональные файлы а ключ дешифрования оказывается только у хакера. И затем, когда шифрование завершается, вы получаете сообщение наподобие следующих. Криптовол, CTB Locker, Торрентлокер – торрент -локер. это наиболее распространенные сейчас шифровальщики. Ваши варианты – заплатить выкуп, попытаться взломать алгоритм шифрования, что вряд ли обернется успехом, или потерять свои файлы. Большинство людей платят. Злоумышленники стремятся делать сумму сравнительно невысокой, чтобы люди стремились выплачивать выкуп. Обычно оплата происходит при помощи криптовалюты типа биткоин, которую сравнительно сложно отследить. Программы-вымогатели, ввиду высокого уровня прибыльности и достаточно простой цепочки участников схемы, определенно будут стремительно развиваться в сегменте рынка персональных компьютеров. Далее рассмотрим вредоносную рекламу. Это серьезная проблема. Вредоносная реклама — это онлайн-реклама, которая скрывает в себе вредоносный код. В онлайне существует ряд крупных и не очень рекламных сетей, Например, Yahoo. Люди платят за размещение рекламы. И данная реклама будет показываться на тысячах различных веб-сайтов. Владельцы этих сайтов зачастую даже не знают, что конкретно за реклама это будет. Какеры в наши дни размещают собственную рекламу, содержащую в себе определенные скрипты. Чтобы обойти проверки безопасности, эти скрипты ссылаются на другие скрипты, которые подгружают еще одни скрипты из другой локации. И затем этот процесс повторяется еще несколько раз, пока наконец посетитель веб-сайта не подпатывает вредоносную программу. Рекламным сетям трудно определять, является ли реклама вредоносной или нет вследствие подобных цепочек скриптов из разных меняющихся локаций. И к тому же, многие такие рекламные объявления размещаются при помощи автоматических процессов. добавок сайты могут иметь свою собственную рекламную сеть. Например, Forbes, который не так давно хостил вредоносное программное обеспечение на своем сайте. Так что вредоносная программа — это развивающийся вектор атаки, о котором вы должны знать. И далее у нас по списку идут «Drive-by-атаки». Довольно-таки странное название для простого посещения веб-сайта, содержащего код эксплойта для атаки на вашу машину. В общем, не рассчитывайте на безопасность, даже когда посещаете только лишь хорошо знакомые веб-сайты. Предоносная реклама — лишь одна из причин. Вам также нужно брать в расчет тот факт, что сам веб-сайт может быть скомпрометирован. Был, к примеру, случай, когда сайт британского повара Джимми Оливера был взломан три раза подряд для заражения посетителей вредоносным поваром. Итак, продолжаем изучать виды вредоносного программного обеспечения. Как видно из названия, его основная цель состоит в сборе информации и отправке ее атакующим, ну или шпионам. Атакующие в целом не хотят нанести прямой ущерб. Их целью является компрометация вашей приватности или анонимности в зависимости от их намерений. Шпионское ПО — это вредоносные программы для сбора разведывательной информации. Корпорации и хакерские группировки могут создавать шпионское ПО, так же, как и правительство стран. На ваших экранах статья о предполагаемом шпионском программном обеспечения правительства США о которой стоит упомянуть. Кстати, не заморачивайтесь особо насчет названий и классификации вредоносных программ, которые мы упоминали ранее. Это не самая строгая классификация. Например, Руткид может быть также и Трояном, а кто-то может называть шпионскую программу вирусом. Главное здесь понять, какие варианты существуют, и потенциальное предназначение этих вредоносных программ. Далее у нас идет рекламное программное обеспечение, или адвар. Некоторые люди считают его разновидностью вредоносного ПО. Это программы, которые без вашего нато согласия принудительно показывают рекламу. Существует миллионы различных вариантов подобных программ. Одной из наиболее раздражающих и деструктивных форм рекламного ПО является Cool Web Search. Возможно, вы сталкивались с ней на собственном опыте и убедились, что в ней нет ничего прикольного. Она захватывает позицию вашей поисковой системы по умолчанию yeah отображает рекламу в браузере. Когда вы нажимаете на ссылки, может перенаправлять вас на сторонние сайты, а также активно защищает себя от удаления и сноса. Довольно-таки трудно избавиться от нее. И есть множество других примеров рекламного ПО, затронувшего миллионы людей. Когда рекламные или вредоносные программы берут под свой контроль ваш браузер подобным образом, это называется угоном браузера. И вы услышите этот термин далее в курсе. Вам всегда следует быть внимательными при установке Программного обеспечения Потому что зачастую во время установки Могут содержаться дополнительные соглашения На установку программ Типа угонщиков браузеров О которых мы упомянули Вот здесь вы можете наблюдать дополнительные установки И что это за установки? Потенциально это может быть рекламное ПО так что будьте внимательны, что именно вы соглашаетесь установить. Всегда открывайте выборочную установку и убирайте все незнакомые пункты. Особенно, если это дополнительное программное обеспечение, которое вы изначально не планировали скачивать и устанавливать. Совершенно очевидно, что вам не следует устанавливать программы, которым вы не доверяете. Иногда бывает так, что рекламное ПО оказывается предустановленным на ваше устройство. Одним из самых ярких примеров является случай, когда компания Lenovo предустанавливала рекламную программу Superfish, которая не только поставляла пользователям рекламу на основе собираемых ею данных, но и обладала самоподписанным сертификатом, позволяющим обходить TLS и SSL-шифрование в вашем браузере. Не очень-то классный ход от Lenovo. Из-за этого случая я по факту никогда не стану приобретать ноутбук этой компании или какие-либо другие девайсы этой компании. Далее по списку идут лжи-антивирусы. Этот метод атаки с применением техники социальной инженерии, когда атакующие пытаются обмануть пользователя, заставив поверить в угрозу, которой на самом деле нет. Типовой пример — фейковая защитная программа, утверждающая, что ваш компьютер заражен вредоносными программами или что-нибудь наподобие этого. Как правило, они предлагают вам совершить оплату в обмен на решение фейковой проблемы. Подобное мошенничество оказывается невероятно успешным. Здесь вы видите программу под названием «Персональный антивирус». Она находит все эти фейковые уязвимости. А далее она начинает открывать всплывающие окна, начнет вызывать проблемы на машине, и потом люди оказываются одураченными, оплачивая удаление фейковых вирусов. И напоследок, у нас тут собирательный термин. Если речь идет о чем-то нежелательном, то это можно назвать потенциально нежелательными программами. Они называются потенциально нежелательными, потому что антивирусные компании и люди, пытающиеся удалить их, не уверены, нужны ли эти программы или нет. Как правило, они вам не нужны. Они раздражают. Это программы, которые идут в связке с другими программами, которые вы устанавливаете. То есть вы устанавливаете какую-либо программу, и во время установки вам пытаются подсунуть что-то еще. Так что вам всегда следует открывать меню установки дополнительного ПО и удалять оттуда любые нежелательные программы. .com. И здесь я создал фейковые ссылки на Google и Microsoft. Давайте увеличим масштаб. Итак, первая техника, которую используют злоумышленники, это субдомины. И домены с опечатками. Взгляните на эти три примера. Красным цветом я выделяю реальный домен на который мы попадем при переходе по ссылке. А синим цветом я выделяю субдомен, который пытается нас убедить, что при переходе по ссылке мы попадем именно на него. И немного другая техника используется в следующем примере. Итак, красным цветом я выделяю реальный домен. А синим цветом я выделяю использование субдиректории таким образом, чтобы жертве казалось, что ссылка ведет на Google. Первая техника использует субдомены. Вторая использует субдиректории. А третий пример с Microsoft. Обратите внимание, что с ним не так. Полагаю, вам сейчас легко это сделать, потому что мы увеличили масштаб отображения. Здесь стоят буквы R и N вместо M. Теперь давайте взглянем на другие примеры. Это реально фишинговые ссылки, которые прямо сейчас пытаются убедить людей перейти по ним. Вот здесь вы можете увидеть, собственно говоря, название австралийского банка. Эта ссылка пытается убедить людей, что она ведет на домен на bank.com.au. Хотя вот здесь, на самом деле, мы можем увидеть, что реальный домен — это саммистика.ком. И давайте поищем, если тут какие-нибудь другие хитрые примеры. Хотя нет, не такие уж они хитрые. И тем не менее, давайте попробуем найти здесь что-нибудь еще. Вот здесь вы можете увидеть другой пример. paypal.co.uk Итак, реальный домен — это bufaka.com И в зависимости от вашего опыта, вам, может быть, нелегко распознать реальные домены. В общем, реальный домен — это домен, который находится слева от домена верхнего уровня. В данном примере домен верхнего уровня — это .com, слева от него нет знака слэш. Домены верхнего уровня — это, например, .com, .net, .org. Если вы посмотрите на самые первые примеры, вот здесь, вот эти ссылки нелегитимны, поскольку перед google.com стоит слэш, что означает, что это всего лишь субдиректория. Реальный домен — это домен слева от домена верхнего уровня, и который не имеет слэша по левую сторону от себя. В этой ссылке перед доменом google.com есть слэш. Так что реальный домен — это статьи onyx.net. Следующий пример техники манипуляции со ссылками — это так называемая омографическая атака на интернационализированные домены имена. IDN — это стандарт интернационализированных доменных имен. И здесь мы видим пару банальных примеров. Здесь видим нули вместо букв O. Здесь единицу вместо буквы L. Могу вас заверить, что если шрифт будет другим, то подобные вещи практически невозможно различить. И, конечно, чтобы внести еще большую путаницу, это может быть использовано в комбинации с субдоменами и опечатками. Следующий пример — это скрытые URL-адреса. Использование HTML-тегов A для сокрытия реального URL. У нас тут ссылка с текстом, нажми сюда. Если посмотреть в нижнюю часть страницы, то можно заметить, что ссылка ведет на google.com. Следующая ссылка. Можем заметить, что она ведет не на Google.com, а на Google.com.stationx.net. Нажимая на эту ссылку, видите, я попал совершенно не на сайт Google. Очевидно, что это мог бы быть сайт для атаки. Как работают эти скрытые ссылки? По факту, это всего лишь HTML. Это совершенно несложно. Здесь мы видим сырой HTML-код, при помощи которого были созданы фишинговые ссылки из нашего имейла. В наши дни электронные письма создаются при помощи HTML. Это текст или HTML. Клиенты электронной почты отображают HTML так же, как и браузеры. Смотрите, здесь я представил Google.com в том виде, которую вы видите в имейле. А, собственно, реальная ссылка вот здесь. И, конечно, если использовать все подобные варианты комбинированно, это и есть причина, по которой людей можно обмануть, потому что они кликают на подобные ссылки. Легко понять, почему людей можно обмануть. Я имею в виду, что здесь так много разных херни, что обычные любители не разберутся в ней и будут кликать по этим ссылкам. Вернемся к нашему письму. Наведем курсор на ссылку и нажмем правой кнопкой мышки и скопируем адрес ссылки. Теперь в зависимости от браузера мы сможем увидеть корректный URL. Но не всегда. JavaScript может прятать ссылку в зависимости от вашего почтового клиента. Как я уже показывал, вы можете навести курсор на ссылку в левом нижнем углу и сможете увидеть реальный домен. Но так происходит не всегда. Это зависит от вашего почтового клиента и JavaScript. К тому же, это можно подделать. Так что, эта вещь довольно-таки хитрая. Вы можете посмотреть на HTML-код. Некоторые имейл-клиенты позволяют смотреть сырой HTML, и тогда вы можете найти ссылку и посмотреть, куда она ведет. Но некоторые клиенты не позволяют делать этого. Я имею в виду, что, например, в данном электронном письме я не могу увидеть HTML, так что мне приходится наводить курсор на ссылки и смотреть, куда они ведут. Хорошие провайдеры заметят подобные вещи и изменят их. Это и хорошо, и плохо. Например, в Thunderbird подобные ссылки не пройдут. Он изменит их, так что вы увидите, куда они ведут. Но этот защитный механизм можно обойти, так что это не панацея. И я не прикладывал никаких усилий, чтобы обойти какую-либо антифишинговую защиту технической почты из нашего примера. Она смогла получить эти ссылки и отобразила их именно так. Помимо манипуляций с URL-адресами, существуют скрытые перенаправления URL-адресов, которые используют уязвимости к межсайтовому скриптингу или межсайтовой подделки запроса. Манипуляции с адресами можно комбинировать с этими видами уязвимостей. Возможна ситуация, когда вы получаете ссылку на релевантный сайт, который настроен таким образом, чтобы произвести на вас какую-либо атаку. Итак. Атакующий может найти или уже нашел слабое место в реальном сайте. И для совершения атаки на вас использует технику типа «открытое перенаправление» или, как я только что упомянул, уязвимости к межсайтовому скриптингу или межсайтовой подделке запроса. Допустим, это произошло с PayPal и многими другими сайтами. И давайте я приведу пример. Очевидно, что вы хотите держаться подальше от отраженных XSS-уязвимостей, которые могут быть использованы в фишинговой атаке. Представим, что вам отправили ссылку. Собственно говоря, вот XSS-уязвимость, которую я обнаружил на одном форуме. И я использую ее в качестве примера. Это образец URL-адреса. Вы кликаете на этот URL. И он ведет вас на веб-сайт. Поскольку я вставил в этот URL специальный скрипт, то когда вы ведете свой логин и пароль, я смогу их украсть. Теперь посмотрите. Вот критическая часть кода. Я вставил свой небольшой фрагмент кода вот сюда. Это и называется уязвимостью к подделке межсайтового запроса. Этот сайт не должен был позволять мне вставлять мои собственные скрипты в URL-адреса и обрабатывать их. Потому что в этом случае я могу действовать от лица этого сайта в контексте безопасности этого сайта. Это означает, что я могу получить доступ к вашим куки-файлам. И, конечно, я могу манипулировать веб-страницей вместо настоящего экрана авторизации подставить фейковый экран авторизации, который я специально подготовил. Именно это я и сделал при помощи данной уязвимости, чтобы продемонстрировать это владельцам веб-приложения, и они смогли пофиксить проблему. Это была уязвимость URL. Давайте теперь посмотрим вот сюда. Здесь я вставляю так называемый iFrame чтобы создать фейковый экран авторизации и иметь возможность забрать логины и пароли. Это в качестве примера. Если в веб-сайте есть уязвимость, подобные XSS-уязвимости или открытые перенаправления, то фишинговые атаки могут быть еще опаснее. И чтобы закончить фишингом, поговорим о паре вариантов фишинга, а именно о вишинге и смишинге. Итак, вишинг — это телефонный или голосовой фишинг. А смишинг — это SMS-фишинг или отправка текстовых сообщений. Это попытка позвонить вам или отправить вам SMS-сообщения с целью компрометации вашего устройства. Таким образом, как это происходит при фишинге. Это приводит к краже критически важной информации, паролей, логинов, кредитных карт. Кражи ваших персональных данных. Есть множество примеров. Один из распространенных — это когда злоумышленник представляется сотрудником компании Microsoft, сообщает вам, что на вашей машине есть вирус, и он может вам помочь. Пожалуйста, загрузите и установите эту абсолютно легитимную программу, которая затем оказывается трояном или чем-нибудь типа того. Я вам об этом рассказываю, потому что моя мама несколько раз получала такие звонки от чуваков из Индии, которые представлялись сотрудниками компании Microsoft. Такие звонки сразу на многих людей. Именно поэтому злоумышленники продолжают заниматься подобным мошенничеством. Посмотрите на YouTube. Есть много пранков, когда разыгрывают таких вот злоумышленников. На это весьма забавно смотреть. Итак, вишинг — это мошенничество, основанное на телефоне. Смишинг — это мошенничество, основанное на текстовых сообщениях. И это был раздел о фишинге.